Бременские музыканты и другие сказки. Книга из серии говорящие сказки. Открывая эту книгу на любой странице, ребенок сможет прослушать сказку, озвученную профессиональными актерами. Однажды осел, собака, какой-то петух решили пойти в город Бремен и стать там уличными музыкантами. Шли, жил, был король-завец, и была у него дочка Белоснежка. Вот женился король на красивой, но злой, мачеха была в ярости, когда... Если ребенок захочет самостоятельно почитать сказку, он может нажать на кнопочку, и воспроизведение остановится. Один бедный мельник оставил сыну в наследство кота. Загрустил сын, а кот... король принял подарок и пригласил маркиза на прогулку. Жила-была девочка по имени Красная Шапочка. Жила-была маленькая девочка. А вскоре мышь задумала женить своего соседа кота.